Ну, а мы продолжаем и продолжаем. Здесь небольшая перестановку вот они сделали. Вот, значит, это знаменитая Toyota Celica. Которых очень мало осталось, на самом деле, даже в Японии. Стоит 780 тысяч йен. Пробег 86 тысяч километров. Ну тоже неплохое еще состояние. Внутри салон, в принципе, достаточно достаточно все новенькое, так выглядит. Сиденьец спортивное. Диски АВБ, а не АВС. Хромированные. ТРД на хороший аппарат. Hmm. Ага. также здесь стоят сильвия Но это уже тоже не стоковая версия, тоже глушитель огромный у нее там. На дисках, на хороших. С низкопрофильной резиной. В принципе, да. Так, ну вот дальше вот там уже идут эти RX-7, так, Supra, RX-7, сейчас попробую туда пройти вот, после Такие перестановки, что-то не очень удобно стало ходить здесь теперь, все вплотную. Так, GTO, тоже хороший аппарат. Митсубиши Даже Тоже диски у меня такие хорошие Салон такой со спортивными сиденьями мэр Вот так вот сзади выглядит В принципе, нормальный аппарат. Для дрифта подойдет. А, вот тоже одна из редких машин. Это у нас Honda MRS. 580 тысяч стоит. Всего лишь. 90 тысяч пробега. Тоже маленькая, такое типа родстера. Японская АК. Шучу, конечно. Тоже вот хорошая машина. MX-5. Уже на неплохие такие диски у нее стоят. Yikogama резина там. Миллион триста восемьдесят. Пробег сорок четыре тысячи километров. Вот S2000. Тоже классной модели. Обе идут с откидными крышами. С тряпочными значит Но ну, с этой начнем. Тоже здесь внешний обвес стоит небольшой. 2 миллиона 930 тысяч йен стоит. У него там стоит этот э, компьютер внутри настройки. То есть там можно в, прям по ходу движения можно менять эти себе там разные режимы. Очень удобная штука. Вот такая вот так. Также вот здесь у нее сколько? 24 тысяч пробега. Ну немного, кстати. Она тоже полный фарш там. Всякие навороты в ней стоят. Я перечислять не буду, тут, блин, дофига слишком. Вот s 2000 тоже. Honda. 3 миллиона 880 уже стоит пробег 31 тысяч километров ну, чуть больше пробег но видимо это более скажем так меньше износ и более качественные так скажем детали использованы на воротах кот прошелся во время дождя онда серз гибрид тоже неплохой поля даже в стоковом варианте в принципе очень экономичная. Миллион стоит 11 тысяч пробегом, ну, то есть почти новая. То есть, да, напомню, в Японии пробег не скручивают. То есть, это, скажем так, здесь наказывается очень сильно законом, если, не дай бог, там кто-то что-то скрутил. далее так ну надо сейчас туда пройти rx 7 да вот тоже легендарная машина Mazda rx 7 тоже используется много где в разных видах гонок тут в том числе и стрит гонки там тоже спортивные сиденья Так, э, ценника на нее нету. Вот так вот выглядят. Ну, диски стандартные, обвеса нет никакого. Скорее всего, только внутри улучшено. Ну, а вот, также Roadster MX5, Mazda. Ну, вот здесь уже более. Внутри там улучшено то есть там. Телевизор там Потом, Ну вот эта мультимедийная система какая то спортивное сиденье Что-то там камера стоит что-ли еще Внутри На панельке приборов там камера стоит На водилу направлено Супер кстати тоже вот супра вот стоит тоже хорошо, правда достаточно редкая модель вообще даже в японии то есть Toyota супра. тоже там дополнительные приборы стоят ну, вот, какие навороты здесь не видно вот с виду вроде как сток но хотя по факту то есть она далеко не сток то есть да стоковые машины в этом автосалоне не продают вот. то есть соединения спортивные стоят то есть не зря там вот уже rx7 Mazda вот, диски вот проживели уже видимо давно стоит вот либо на ней вообще не любит не, не любит тормозить то есть... да салон тоже спортивный там всякие доп-приборчики стоят То есть цена 4 миллиона 380 тысяч йен Ну, это, в принципе Дороговато, конечно За 46 тысяч пробега Но в зависимости от того еще, чего у него под капотом То есть Да Такой небольшой обвес такой самопальный где-то что-то купил Чувак По дешевке да, самопальная набес в Японии тоже используется, да. очень популярный. Да. Ну вот, то есть здесь уже находится уже Супра. Кстати, вот только что пригнали, вот новое тоже из Нейрима, тоже там дополнительный датчик. Видимо, на наддув вот, турбина стоит. Вот, цены нет пока. Вот еще одна супра там на мойке стоит. И здесь стоят эти GTR уже. То есть. Сейчас немного пройдемся, поснимаем, что же здесь за GTR. -ы. В принципе, вот не хор хороший вариант, недорогой. Значит. Стоит 980 тысяч йен. Ну, На рубли переводить это. Сейчас пополам где-то ровно. Где-то ну, где-то 60 рублей за 100 йен, да? Получается, значит, около а, примерно 500-600 тысяч стоит. Пробег 100 тысяч километров. Так, ну, всякие вот тоже здесь стоят. Значит, тоже с э, этот э, набор, это, ну, турбонабор, то есть идет для, для спортивной машины, то есть, видно здесь что там какие-то болтики лежат в японии продается китами то есть кит набор там турбины турбированный, типа там Super Charge, там или там какой-нибудь ну, то есть есть вот эти вот, например да, или разные другие там вот, производители nisma там есть там турб, турбо турбомоторы тоже собирают вот, и э, люди покупают уже готовый кит набор а потом едут в какой-нибудь сервис и им там их устанавливают либо сами устанавливают то есть немного покосанная, в принципе, машина на белых дисках. Вот. Ну, выглядит неплохо. такая вот. GTR. Вот Supra. А салон у нее классный, конечно, мне нравится. определенно дизайн так неплохо все выглядит все для водителя как говорится тоже нет цены пока тут пока вот по лесу все тобирает дисках там наверное 17 Скорее всего. Может 18, не знаю. Но здесь у них вот тоже стоит. Что GTR, по-моему, да? Ну, ключи вот лежат у них. В GTR стоит 680. Пробегом 169 тысяч километров. Мм. Ну, внутри вроде как такой стоковый. Выглядит как сток. Вот так вот она выглядит skyline gtr и глушитель явно нестандартный значит что там есть дали вот тоже gtr неплохая Тоже спортивные сиденья там стоят